привет друзья да всем привет мы рады приветствовать наших зрителей зрителей посидела к ними и хотим объявить такую для нас важную новость то что очень скоро 1 июня нас ожидает сотый эфир да вот представьте уже 100 эфиров. Плюс уже вот будет, и мы бы хотели сотый эфир сделать таким вот праздничным, классным. Мы сто эфиров для вас работаем, представляете, это так круто, правда. Мы очень рады этому, и мы очень благодарны каждым нашим зрителям, которые слушают, для которых мы это делаем и э, единомышленникам, да, которые... Да, также... дорогие наши участники, вам особая благодарность, потому, потому что благодаря вашему присутствию, вашим вопросам, открытому общению, вообще стал возможен этот формат, поддержка его в дальнейшем. И вот такое, на мой взгляд, плодотворное наше сотрудничество, общение. Это та ниша, где можем вот получить абсолютно хорошие такие эмоции. Мы с Ольгой, как постоянные ведущие этого вебинара, очень вначале, конечно, волновались, как это все получится там, и так далее, но была очень сильная потребность, особенно в карантин, доносить важную информацию до огромного количества в начале своей хотелось структуры. Однако мы очень рады, что присоединились множество партнеров именно с фонда EvoReach, и для вас эта тема стала актуальной. Именно к вам мы сегодня обращаемся, делаем такой вот конкурс и просим вас сделать, даже поучаствовать в нем. Для нас очень-очень важно ваши отзывы и что для вас было полезно. Мы просим вас написать, предлагаем да, вам написать в социальных сетях ваш отзыв а посиделках ними именно по таким критериям, да, скажем вот так вот, это э, отзыв должен быть искренним, э, тот, который вы правда чувствуете, потому что э, мне кажется посиделки ними это такое, э, ну, душевное собрание, да, вот тех людей, которые такая теплая компания с теплыми, Открытое общение. Э, да, теплое общение, вот поэтому мы просим вас, э, чтобы это было искренний такой вот отзыв. Что для вас было полезного вот, э, в наших встречах, да, вот, что э, конкретно принесло, вот, возможно, пользу, что было ценно для вас, э, может быть, помогло понять лучше продукты компании, миссию компании, те новые направления, которые есть. да, вот, Потому что э, каждое новое направление мы обязательно освещали, иногда приглашали новых спикеров то есть тех, которые были более в этом осведомлены, да, и старались разнообразить э, темы эфиров, которые у нас есть в тех тенденциях, которые э, ш, шли за этот весь год. Возможно, какое-то получилось открытие такого инсайта, да, за время передачи или что-то вы прослушивали на YouTube. И думаешь, ну вот, вот это оно, вот в этом была потребность, и вот это я услышал или услышала, или кого-то пригласили и получилось такое общение, которое тоже было результативным для вас, было применимо с практической ценностью. Возможно, для вас было важно то, что вы присутствуете на этом вебинаре, можете включаться камерой, голосом, что вы можете задать вопросы, получить на него ответ и общаться в кругу единомышленников, потому что тоже это была одна из целей создания нашего такого вот вебинарного формата и конечно же мы очень ждем ваши пожелания и предложения да вот о дальнейших тех сессиях которые будут проходить и дальнейших встречах да чтобы вы хотели там видеть возможно у вас есть какие-то интересные предложения будем рады их также услышать и рассмотреть итак в любой соцсети которая на ваш взгляд для вас более Подходящее, вы можете сделать такое, разместить такой свой отзыв, разместить свой пост, но очень важно под этим постом указать хэштег. Как пишется этот хэштег, будет в нашем чате и под этим видео. Ну, на самом деле он простой. Это будет посиделки на имени. То есть ничего как бы не меняем, это же название остается. И вот те лучшие... Те самые искренние, конкретные отзывы, пожелания. Три из них, которые придут до конца мая месяца. То есть последний до 30 день, мая. Последний день это 30 мая приема таких постов. Мы рассмотрим их 1, 31 числа. И 1 числа три самых лучших будут достойных можно так сказать определенных не призов. будет вот таких вот прям первое второе третье да вот просто три на наше мнение самых лучших и самых интересных да, да самых интересных получит от нас личные подарки какие да, же мы это... хотим поощрить вас как активных участников этого процесса и предлагаем на рассмотрение кто-то может выбрать тренинг ну, кем-то из нас, это будет в течение часа на любую тему, которая у вас есть интерес, может быть, это инвестиционная, может, это бизнес, может, партнерские программы, неважно, может быть, это какие-то спикерские да, темы, можно с нами обеими. Это первый такой приз, который мы хотим вам подарить. Второй приз касается… Второй приз касается того, что вы можете вместе с нами поиграть в бизнес-тренажер, да, вот гений финансов. Именно ведущими будем или Ольга, или я, и вы можете даже выбрать. Соответственно, тоже будет такой приз поощрения. Обратите внимание, вот или-или, да, то есть и третий, это, возможно, вы хотите сегодня развиваться в прямых эфирах, или чтобы, например, шло вещание, то есть вы бы хотели с нами сделать свой первый прямой эфир, так скажем стартовать во все да вот в живых эфирах и э, мы можем также вместе с вами сделать такой эфир записать и вы можете э, сделать это тоже первый шаг для кого-то я думаю что это тоже будет важно поэтому можно вот три первых призовых места выберут вот знаете как из этого почти шведского стола да вот варианты э, что хочется получить в подарок и мы обязательно об этом объявим на наших сотых посиделках, которые состоятся 1 июня. Единственное, хочу уточнить: вот Ольга сказала: в любых социальных сетях: давайте все-таки обозначим, каких. То есть, это социальная сеть такая, как Facebook, как Instagram и как LinkedIn. Дело в том, что в других социальных сетях. Мы тоже есть, но не так активно присутствуем в них, и поэтому для того, чтобы точно ознакомиться с вашими постами и увидеть ваши искренние отзывы, да, вот для нас важно это увидеть, вы пишете отзыв, а снизу пишите обязательно хэштег, потому что если вы не укажете хэштег, мы просто не увидим именно этого поста в этой социальной сети. Обязательно будем за этим следить. И также вы можете их прислать, если вы сделали такой вот пост в социальных сетях, обратите внимание, ни в Вайбере, ни в Телеграме, ни в WhatsApp Это тоже для нас будет очень приятно, но в конкурсе будут участвовать именно те, кто разместят в социальных сетях. И те, кто разместит именно в социальных сетях, мы будем видеть и, соответственно, среди этого выбирать вот тех трех счастливчиков, которые получат эти ценные призы. Вот, так что, друзья, на самом для деле... Для всех нас призом да, будет продолжение этого формата общения, продолжение такого вебинара, я надеюсь, что у него еще очень много лет впереди такого открытого, дружелюбного, доброжелательного эфира, и мы все этому тоже очень-очень рады и благодарим за то, что он вообще возможен с вашей помощью. Да, потому что именно благодаря вам в том числе он существует, потому что мы творим для вас, и нам это очень нравится, и особенно в общении, да, вот в этом таком общении, видеть, как это меняет нашу жизнь, как это меняет вашу жизнь, новые инсайты, это правда круто, поэтому... Мы стараемся и делаем эти эфиры. До новых встреч. Посещайте наши. Креатива вам, творчество, хороших мыслей, хороших. Хорошего До встречи в эфире. И всего хорошего. да.